Как ощущения. Ну вот после второго раза прям пару позвонков я прям почувствовал хруст. Первый раз было немножко даже больновато. Второй раз, второй раз э, даже приятнее. Но первый раз больновато. Но вот так есть. оно и работает. Да, это вытяжка всего грудного отдела так и работает. С... Прям.